Привет, автономы и люди с нетрадиционной пищевой ориентацией. Итак, день 9, все в порядке, все хорошо, еду, ну, как я и говорил, попиваю куросок, и все. не ем, Жидко пищу исключил. Все нормально, с энергией нормально, вот что стал замечать, да, какие вы крутасы, как бы мозг выкидывает, как я говорил, аппетит это все иллюзия, чувство голода иллюзия, но что есть? Есть, соответственно, как бы, ну, в животе как бы пустота, но да? вот, когда мы едим, там есть тяжесть. Вот. Это как бы все ерунда, но какие мысли появляются в голове, соответственно, почему с вот, психикой это не нужно работать. Когда я шел первый раз на квасе, да, вот там 18 дней, у меня была цель какая? 40 дней пройти и посмотреть, что будет. Как ну, вот я настроил, 40 дней как бы нормально. А здесь начинаются появляться мысли в голове, мозг говорит, ну что, ты что, теперь и вообще не будешь есть? Вот. И как бы что, исключишь вкусы? Вот в чем проблема, друзья. Вот э, Такую вещь, как вкусы, она же получается из нашей жизни исключается. И тут нужна мотивация. У меня ведь по сути мотивация это такой, как у многих, скажем, кто заходит. Ну, В основном это болезнь. да? А медицина отказалась, и у них просто у людей нет выбора, либо кушать, либо нет мотивация как говорится сильнейшая вот у меня такой мотивации нет у меня нет неизлечимых болезней как бы у меня все нормально со здоровьем вот. а у меня скорее мотивация развития саморазвитие вот. и как я уже говорил для меня еда это поводок то есть но ну, не люблю я поводки вот. насколько это сильная мотивация будет не знаю и поэтому вот мозг начинает крутить выкрутасы в этом отношении что ну, что-то вот стоит от того чтобы вот вкус это исключить вообще как бы вкусы нам даны да как органы чувств, ну зрение осязание все такое вкусы что же даны но вкус мы же можем ощущать не обязательно же нам в себя что-то впихивать да? вот, вкус мы ну, дышим воздухом мы вкус ощущаем какие-то запахи вот, на вкус там и так далее вот это наверное есть поэтому вкусы и еще что заметил вот э, как бы тяги к еде как таковой вот вкусы вот именно думаете хочется вкус каких-то овощей да полезных там фруктов нет на самом деле нет на самом деле ну во всяком случае мне как бы вкусы почему-то вот больше ну как не то что скучаю а как бы вспоминаются такие да вкусы это э, уксус маринады вот эти э, те которые как бы вызывают раздражение такое мощное вот кислота, маринады, уксус, соль. да вот. Сахар, кстати, не так сильно, как бы он не очень. Здесь, ну, я вообще не склонен к сладкому. Вот. А вот такие вещи острые, такие вот, соленые, острые, да, как... Вот уксус, я кстати, в себе давно понял, что вот уксус, маринады, это да, вызывает во мне эмоции, да, это есть. Вот. Поэтому больше почему-то вот к этому как бы есть тяга. Не тяга, а как... Воспоминания и, соответственно, позыв такой, да, вот, вот эти вкусы прочувствовать как бы. Вот. Ну, будем думать, как, как это все проходить, какая есть мотивация, во что мы это можем все потом переделать. Будем смотреть. Пока, во всяком случае, хочется, ну, как минимум пройти. Вот. Как минимум хочется пройти вот эти 18 дней, посмотреть за 40 дней, посмотреть, что и как. Ну, вот пока такая мотивация есть, там посмотрим, какие мысли еще придут в голову, что мозг будет выкидывать. Да, он говорит, ну, а что, давай это, ну, что ты, ну, давай на малое. Ну, недельку не поел, а нормально, что потом день поешь, потом опять на недельку так вот. Знаете, такое, или там, ну как вот говорят, да, я ем три раза в месяц, 10, 20, 30, да, нас кормят три раза, только не в день, а в месяц, 10, 20, 30, мозг говорит, ну что, давай хотя бы так, давай хотя бы вам вот, 10, 20, 30, тоже как бы нормально, вот. то есть вот такие э, каверзы мысли мозг подкидывает, да, это есть, ну, будем смотреть, будем, соответственно, мозг проверять, дело в том, что это, я не считаю, что это через силу, вот. Я себя не, не, не заставляю, как бы не, на горло все не наступаю Я же говорю, вот ну, нету чувства голода, нету вот этого аппетита Это все ерунда, его на самом деле нет вот. Здесь, скорее говорю, вот с этими вкусами, как быть Действительно, вот ну, у нас есть язык, да, который чувствует ну, вот. Как бы, ну, вкус... Хочется его иной раз, наверное, и попробовать. Пройдет ли это или нет, это время покажет, посмотрим, либо проработаем этот вопрос, либо найду какую-то мотивацию. Вот. Нужно будет с тобой как-то в этом отношении поработать. Посмотрим. Пока так, девятый день, все нормально. И еще, друзья, я с вами хотел поговорить немножко о работниках медицинского плана, да, с которыми, так или иначе, продвигая вот эту тему невидения, в общении я вхожу. А вот, приходится общаться. Забавные люди, да? Забавные в каком отношении? То есть они готовы прописывать таблетки, говоря, что из двух зол выбираем меньшее, да? А такие вещи, как голодание, для них, ой-ой-ой, как вредно. Хотя люди <с vehicles> ну, тысячелетиями голодали, тысячелетиями излечивались различными постами, постились. Как бы эта практика уже, ну, она, ну, кому-то не нравится тысячелетия, но столетие это все есть. И это все пройдено, тут не нужно медицинское оборудование, чтобы голодать. Тут нужен просто опыт, понимать, что и как работает, и все. Вот. А опыт этот у людей есть. Но некоторые медики говорят, нет, нет, нет, что вы, что вы, тут без медиков никак. Тут вот, ай ай тут может быть то, может быть это. Ну, странное дело, вы, ребята, сами от людей отказались, у людей нет выбора. Да? Ну, медицина отказывается, и у многих это единственный путь просто исключить питание и жидкости. Вот. Но вот медики говорят Ай-яй-яй То есть люди, вы умираете, но голодать не вздумайте да? Но это, кстати, касается не только голодания Это многого касается О, Но я сейчас именно вот процесс неедения говорю С людьми сталкиваюсь, когда вот пишешь, там, общаешься вот. То есть вот этот вопрос И, конечно же, еще интересный момент когда касается вопрос психологии, да, вот какое у психолога может быть медицинское оборудование? <сих> никакого. Психолог работает с головой. В общем-то, ну не придумали тут никакого медицинского оборудования. Он с психикой работает, с душой, так скажем, да, психия, душа. Вот. Он работает в этом направлении, тут не может быть никакого, кроме вот образования, да? что он прошел курсы, есть официальное образование, тут больше ничего не может быть. Ну вот странные люди, <сих> медики, вот такие забавные ребята. Ну, скажите, а кому нужно будет измениться? Человеку, которого медицина отказалась? Или вот такому медику, у которого все хорошо в жизни, да? Я уже говорил, у него нет личного опыта многих болезней, но он <саспадает> выносит какие-то вердикты, пытается что-то там нам рассказать о многом. На этом, друзья, все. О чем поговорим дальше, ну, сказать не могу, анонсов никакие делать не буду, вот. политику не хочу сюда примешивать, хотя если кому-то будет интересно, можем затронуть и эту тему. но меня больше интересует э, то, что приходит какие мысли, конечно же, вот в процессе мнения, в процессе вот этого, в котором я нахожусь, вот, исключение пищи и в дальнейшем жидкости, да, вот. меня больше вот это интересует, то есть какие мысли будут приходить, я с нами поделюсь, ну и соответственно, какие состояния вот. То, что мозг нам выкидывает. Так что спрашивайте, пишите в комментариях. По возможности отвечу обязательно. Ну все. До встречи, уважаемые автономы и люди нетрадиционной пищевой ориентации.